И мы длиннорослыми. так не видим.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 Нужно сначала выпутаться из странной ситуации, желательно с юмором. Познакомьтесь с вашей коллегой, пожалуйста. Прикорно. А Здравствуйте.